Что, что придумали мировое сообщество? Что они придумали? Они стали объединять не типовые задачи в недельные рывки, в недельные пачки, и потом проверять сразу же все пачкой. Это отвечает на множество вопросов сразу. Во-первых, ты не должен каждые пять минут звонить, потому что есть договоренность с командой, что в конце недели будут эти задачи выполнены. Ты не должен каждый раз календарь там свой править. Ты даешь команде самостоятельность. Но если ты в понедельник на планировании поставил эти задачи, а в пятницу их проверил, то в пятницу, скорее всего, ничего не будет. Потому что опять рутина, опять звонки, опять отвлекались, опять переключались. И поэтому ритм поддерживается не только недельным планированием, но еще он проверяется утренними брифингами. Вот эта связка, недельное планирование плюс утренние брифинги создают прозрачную, быструю, текущую воду проекта, которая несет наши баржи дальше к рынку. И вот если мы этот ритм полностью честно не запускаем, пропускаем недельные планирования или пропускаем утренние брифинги, эта штука начинает работать все хуже и хуже. Эта схема работает на всех уровнях иерархии. Она работает и с топами, там просто задачи совсем другого уровня ставятся. Она работает и с конкретными исполнителями, которые пилят автоворонку, дизайн или сайт делают. Там тоже ставят задачи просто гораздо более низкого уровня. Но на всех этих уровнях иерархии работает одна схема. На утренних брифингах за 5 минут подсинхронизировались, поняли, на какой конкретной задаче из этой пачки мы сфокусированы. На недельном планировании показали результаты прошлого недельного рывка, определили э, приоритеты на новый недельный рывок. Это самая простая базовая часть из запуска ритма системной работы. И вот эти вот задачи, которые мы по формуле делегирования ставим, они кладутся не куда-то, они кладутся на конвейер вот этих вот недельных рывков.